Приплыл тут красавец Показывает себя И молочная кукуруза И все Сейчас уйдет пиратский корабль Море сегодня хорошее Спокойное Мы с Надюшкой доплыли До парасейлинга Туда он далеко ну вот так море хорошее, теплое, без волн. Особых сейчас, правда, вот эти вот намутили эти лодки. Захлебываешься до буйков доплывая. Вот такая ланя. Ах, Салар, Мы приветствуем тебя.